да я убил дракона черт возьми это мой первый дракоша гоша господи сейчас дохну мама дорогая всем привет мои дорогие друзья с вами ксд саша и сегодня мы вместе с вами будем продолжать второй сезон магических приключений ну что ребята поехали эй, эй, э эй. не ошибаюсь то это уже седьмая серия по счету вот и как бы это могла быть 27 серия но это не 27 -я серия я хочу спать можно только ночью короче ребят сегодня у нас в планах украсть яйцо дракона я так и не посмотрел как правильно бороться с этими драконами и что делать чтоб нашу наш красивый дом к чертовой матери не разнесли вместе с, мои, с моими животными Потому что их тут достаточно много. Вот, я сейчас постоянно смотрю э, в этот, в окна, в ту сторону. Потому что, как вы помните, в той стороне был очень крупный дракон, который э, может учуять нас чуть ли не за 300 блоков. О! Что с этим драконом не так? Я сейчас его домой к себе приведу. Ребята, <свист> О, блять, я сейчас так тупо поступил, я его чуть домой к себе не привел. Твою мать он мне просто все разнесет, к чертовой матери. но ну, это я так преувеличил, честно говоря, я не знаю, за сколько блоков он нас может учить, но он может прилететь сюда в любую минуту. Понимаете? А я хочу своровать у него яйцо. <свист> Дракона. Также в этой серии мы с вами начнем изучать мод Electroblobs Wizardry. Поставим специальный алтарчик. Где он у нас? Он, по-моему, у нас был здесь. Да, вот он. Мистический верстак. Я его алтарем называл всегда. Ну ладно, мистический верстак тоже нормально. Поставим, наверное, его больше вот так. И теперь мы можем сделать тут жезл, допустим. И нужны будут вот эти вот как раз-таки кристаллы, которые у нас с вами есть. Я хочу забрать и посмотреть, если в этом месте яйцо дракона. Если оно там есть, то его забрать, потому что я хочу себе дракона Вот уже давно. У меня есть одно яйцо дракона, но этот дракон не будет стрелять огнем, как я этого хочу. А тут огненный дракон, его и собственное яйцо. Ну, по сути, дракон довольно-таки крупный. Я... Не вижу смысла как бы как-то особо сильно наряжаться. Там типа возьмем тупо еду, вот это вот все. Так. И теперь нажимаем U и... Какая из -за этих точек смерти? Послушайте, давайте попробуем обойти систему вот так по кругу, чтобы он нас точно не запалил. Там нет яйца. Главное, чтобы нас не заметили, ребята. А нас не заметит, потому что мы не попадались ему на глаза. Вот эти вот, блядь, мы рядом. Мы реально рядом. Видите там? Башня одна. У мага, которого мы с вами эм, отобрали. Бляха, муха, я не хотел. Видимо, у меня не получится от него убежать. Он тоже большой. Что тебе надо? Я тебя не боюсь. Убивай давай меня. Я хочу забрать это яйцо. Почему драконов здесь так много? Я не понимаю, почему они такие сильные? Нам нужна броня. Поэтому мы сейчас с вами отправляемся в шахту на поиски алмазов. Но у меня до сих пор нет бэкпека. чё Это где? А! -а, -а. Пф, дебилка. чё он больше не горит? Да оборзел? Лег. Сейчас мы с вами пойдем в шахту на поиски чего там алмазов. Да, на поиски алмазов. Но перед тем, пока мы еще с вами туда не пошли, нам нужно будет с вами э, забрать, э, ну, собраться во первых, а еще я хочу попробовать в этой серии сходить в рай. Все, ребята, отправляемся в путь, телепортируемся. Ой. Окей, шахта, отправляемся, чё, у вас нет прав на использование этой коменды, в смысле нет, теперь есть, Блять. телепортируемся, мы пришли Главное, что тут дракона нет вот того огромного. Кстати, они, по-моему, были одинаковые по размеру. Это, по-моему, был один и тот же дракон. Хотя нет, один типа вырос, а другой чё? Ладно, короче, сейчас я буду под такую, знаете, экшен музыку собирать ресурсы для того, чтобы дать пизды этим драконам. Ну, в общем, показать тот, кто тут главный. Вы сейчас знали, как я испугался. Вот это вот, когда я вылез, она начала шевелиться, я думаю, что Короче, я вылез, тут недалеко, там должна быть яма. Я вылез, я так посмотрел, и я понимаю то, что я нахожусь э, сзади драконьего гнезда, к которому я хочу сходить, посмотреть, если там яйца или нет. Вот, потому что я очень сильно хочу себе дракона. Я должен собрать эти кости. Как ты там собираешься? Посмотрите просто на габариты этого дракона. Это в несколько раз больше того, что мы видели. Ну, это ж пипец. Я не могу, кстати, его собрать. Нет, могу. Опа. Настолько больших драконов я никогда еще в жизни не видел. Кстати, я собрал 36 алмазов. Я нашел несколько каньонов. Я ходил, вот это вот все, господи. Час прошел. Час. Я в шоке, ребята. Это просто пипец. Господи, кошмар. Так, чтобы нам выкинуть, чтобы забрать? Ну зачем нам опал? Давайте лучше возьмем голову этого дракона. Точнее, череп. И отправимся сейчас к гнезду дракона. Кстати, там был, а -а была еще башня мага. Я думаю, вы это заметили. Ой, боже мой. Неужели? Прикиньте, если там будет яйцо, то все, меня уже будет не остановить. Господи, у меня прогрузка мира, она такая странная иногда. Да ладно, блядь. Ну да ладно. Убивай меня. Хотя нет. Я пожалел, что пришел сюда. Я ухожу. Я передумал. Я не смогу от него убежать, да? Он близко. Я вижу это. Убивай давай меня, давай. Давай. Я жду. Давай, чего ты ждешь? Ребят, он заглючил. Мы могли убежать, но я не буду. Потому что если бы мы начали движение... Блин, я хочу туда, но черт возьми, я опять не смог туда проникнуть. Блин, а там должно быть сокровище. Ну, вот эти вот золотые самородки. Сейчас мы, кстати, с вами разгрузимся, и я туда отправлюсь. Но уже с хорошей броней. Кстати, надо будет сделать потом вне серии чаровальню какую-нибудь. Почему возле нашего дома так много... А, это пауки, господи, я думаю, уже какие-то другие твари. Подождите, чего кто-то есть, что ли? По-моему, там, там кто-то был. Да, там кто-то заспавнился, надо будто осветить то место. Ладно, давайте сделаем нам уже, наконец-таки, первую алмазную броню. Потому что, господи, я так долго ходил, целый час, наконец-то. Мы сами можем сделать нормальную броню, хорошую такую, и противостоять этим драконам. Поэтому, если на нас нападет какой-нибудь дракон начального уровня... То нам, в принципе, он не будет страшен, потому что у нас, ёпта, у нас алмазная броня. Вот, мы ее еще последующим зачаруем. О, нифига, у меня еще 12 алмазов осталось. Нам этого просто хватит с головой. Вот надо было реально, вот до этого надо было побольше по шахтам ходить. Кто же знал, что там много столько шахт? Пипец, вы бы знали. Целые лабиринты. Я не знаю, я буду ли вставлять этот момент или нет, но. Блин, это просто надо один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну, серьезно. Так. Теперь что надо будет разгрузить все наше добро. Так. Кости дракона. Изумротик сюда. Нет, у нас есть место. У нас есть. Да, вот. Кстати, можем сделать стойку для брони вот здесь, в принципе. Будет классно. Как делается стойка для брони? Блин, English. Стойка. Вот, делается из палок и каменные плиты. Камень у нас есть в большом количестве. Так, здесь я его не вижу. Он должен быть здесь, да? Вот камень. Палки у нас, палки у нас, палки у нас есть. Все, делаем. А, так, надо будет, получается... А, это нажимная плита. Мне нужны вот эти вот плиты. Другие немножечко. вот. Стойка для брони сделана. Ну, просто, чтобы оно места не занимало много. Так. Мы еще можем с вами юзануть зачарованное яблоко. И вообще будем самыми крутыми. Нихера, хера, у нас 15 алмазов. Ребят, вы такое видели когда-нибудь? Я нет. Вот только что увидел. Так. Тут у нас... Блин, я как дебил все потратил, да? Угу. Так, на всякий пожарный. На всякий пожарный можно будет взять золотые яблоки. Зачарованные золотые яблоки. И дать этим драконам отпор. Потому что кто мы? Правильно, мы борцы с драконами. Поэтому мы сейчас... Опа, берем и телепортируемся на точку смерти. Телепорт. Он не ушел. Эта сука не ушла. У нас есть шанс его завалить. Эй ты, дракон! еще махаться будешь? Кстати, давайте мы спрячемся. Блять, я тебя яблоко ее занул, мне надо будет его грохнуть. Эй ты, дракон, иди сюда, сейчас с тобой махаться будем. Ой! Вот ведь собака. На, на, на, на, на. М -м -м, у меня огнестойкость, что ты хочешь? У меня зачарованное золотое яблоко, хули. Что ты мне сделаешь? Блин, я нихера не вижу из-за того, что этот дракон... Сейчас мы его реально, кажется... Нет, мы его не убьем. У меня быстро заканчивается действие яблока, если и жрем. А ну иди сюда, давай. Ты что-то отталкиваешь меня от себя, а? А? А? Что, пламя твое на мне не работает? Все? Лафа кончилась, да? Давай, просто до последнего, просто до последнего, просто фигачим его. Ой, бляха, муха. Я хочу завалить этого чертового дракона. Я не хочу получать одни кости, понимаете Там из брони, ой, из кожи дракона Можно такую хрень замутить Просто вы не представляете Блин, у меня Я, я ему половину жизни снес Ребят, я его сейчас реально, кажется, убью Блин, ну блин Ну давай, ну давай, ну Саня Совсем немножко осталось, давай Так пока что нам нет все действует... О, еще три минуты. Ч... Чувак, тебе капс да, тебе капс да. Просто капс да тебе. Потому что твое пламя на мне не работает. Офигеть, офигеть! Я сейчас реально убью дракона. Ребят, представляете? Конечно, вы вообще ничего не понимаете, прям как я. Ну, блин, ну просто. Смотрите, я его сейчас реально грохну. Что? Я почему не могу его ударить-то? Совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Ребят, ребят. Срочно телепортируемся обратно на точку смерти. Берем яблоко золотое. Вообще похер. Сразу вкачаем в себя. Все. И в пипец ему. Все. Вкачали. Вкачали. Регенерация. Все. Поглощение. Пошли. Хух. Телепортация. Да, почему я не могу его бить? Да... А, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, Да! Я убил дракона, черт возьми! Это мой первый дракоша, Гоша. Господи, сейчас сдохну, мама дорогая. Нужна вода, нужна вода, я не вижу воду, надо будет. Есть яблоки. <Вит> Капец. О, да, о, да, о, да, о, да. Угу. <Вит> Mm -hmm. сердце дракона, плоть огненного дракона Давайте заберем чешую Чешуя огнево, огненного дракона И теперь еще кости с башкой Это мой первый убитый дракон, вы представляете? Теперь буду точно золото собирать Золото реально топ Сейчас пойдем И заберем То, что принадлежит нам по праву Мы убили дракона Вот черт, предлагаю валить а, это, а, они нас не тронут, ребят. Это, короче, подземные черви. А вот тут гнездо дракона как раз-таки. Yeah. Хм. Блин, я так рад, мы убили первого дракона в истории. В истории моего это первый убитый дракон. На моем счету. Пипец, ребята. Я не думал, что я смогу его сразить. Я думал, мне вообще даже яблоки не помогут. Зачарованные золотые. Ну, конечно, это надо будет два зачарованных яблока, но это же пипец. Тут много всего. Так, тут золото, кости, паутин. Вот это все забираем. Слушайте, тут... Опа, нихера тут... Слушайте, тут есть эти... Сокровища. В больших количествах. Алмаз, вот это вот, все золото. Слушайте, мы сейчас, если тут будет достаточно... О, ребят, мы с помощью вот этих вот всех золотых слитков сможем сделать себе еще зачарованные яблоки золотые, чтобы продолжить сражаться с драконами, чтобы не останавливаться на одном драконе. Я считаю то, что вот на этом можно уже заканчивать серию, потому что вот...